Как изменить свою жизнь? Советы от Джо Диспенза. Что руководит нашим поведением? Вы знали, что именно наше бессознательное отвечает за нашу жизнь? Оно создает ситуации и проигрывает программы, влияет на действия, которые мы производим в той или иной ситуации что самое пугающее, мы их абсолютно не осознаем, но это вовсе не означает, что этого нет. Из вышесказанного можно сделать вывод. Для того, чтобы изменить нашу жизнь, нужно изменить себя. Но как это сделать? Первое, что необходимо сделать – изменить свои подсознательные программы, только так, Меняется суть нашего сознания, и нам станет совсем просто притягивать в свою жизнь желанные события, желанные изменения, ведущие к жизни мечты. Сейчас наверняка вы задались вопросами. Как же изменить бессознательное? И вообще, возможно ли проникнуть в подсознание? Как управлять силой подсознания? Джо Диспенза пишет, чтобы изменить подсознание, необходимо проникнуть в него. Подсознание может делать только то, на что вы его запрограммировали. В этом и заключается хорошая новость. Наше подсознание поддается программированию. С абсолютной точностью, уверяю вас, мы можем запрограммировать себя на успех и на желанные события в жизнь. Дело в том, что наше подсознание схоже с компьютером, в котором множество программ и задач. Некоторые пытаются остановить заложенные подсознательные программы с помощью разума, но это не даст результата. Это будет схоже с абсурдной ситуацией, как если бы вы ругались на компьютер, который открывает различные программы и совершенно не реагирует на ваши слова «прекрати», «остановись». Остановить его можно будет по-другому. Необходимо будет залезть в настройки, в его операционную систему и уже там поменять его программы и задачи, заменить на программы, которые нам необходимы, абсолютно абсолютно такая же ситуация и с нами. Так как же проникнуть в подсознание? Сила подсознания, как научиться управлять ей? Вы знали, что грустить и быть в печали – это такая же вредная привычка организма, как, допустим, курение сигарет? Вам кажется, что мир заставляет вас страдать? окружая негативными ситуациями, а ваши неудачи – это стечение обстоятельств, судьба, злой рок. На самом деле это не так. Вы испытываете необходимость страдать и чувствовать боль, поэтому и притягиваете неудачи и потери. Знаю, звучит немного странно, но давайте вместе разбираться и находить ответы на вопросы. Как изменить жизнь? с чего начать. Делюсь с вами пошаговой инструкцией, как проникнуть в подсознание и начать жить жизнью мечты. Первый шаг. Примите внутренние решения. Хочу измениться. Хочу быть счастливым. Осознанно пожелайте перемен. Начните искать ответы на вопросы, как изменить жизнь. Как понять, в каком направлении менять реальность? Для этого ответьте на вопрос, что конкретно для вас означает фраза «Жить жизнью мечты». Далее искренне пожелайте изменений, осознайте свои желания и цели, начните позитивно мыслить. И тут вы можете столкнуться с интересным явлением, с досадой заметить, что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 что разум и тело разобщены. Дело в том, что тело привыкает испытывать постоянный стресс. Получается так, что сознанию необходимо счастье, а телу необходимо страдать. И это неудивительно, ведь если годами вы были печальны и мрачны, вы сотворили ваше состояние тела именно таким. Грубо говоря, вы сами приучили ваше тело к негативу, поэтому можно с уверенностью сказать, что вы несчастны на подсознательном уровне. Именно поэтому Джо Диспенза подчеркивает, для преодоления негативных подсознательных программ недостаточно мыслить позитивно. Что тогда необходимо делать далее? Второй шаг. Как мы уже обсудили ранее, мало позитивно мыслить. Нужно полностью поменять привычки тела, научить его радоваться. Как это сделать? Приведу простой пример. Многие люди ежедневно пребывают в стрессе. Они думают о тревожном будущем, вспоминают негативное прошлое, вновь и вновь прокручивая в голове сцены, где их обидели, ранили или унизили. При этом мозг дает сигнал телу, появляются неприятные ощущения, ком в горле, человек получает дозу страданий и моделирует новые, подобные негативные события в будущем. Но знаете ли вы о том, что наш мозг не видит разницы между мечтами, реальностью, снами и воспоминаниями? Представляя что-то в голове, мозг посылает реакцию телу. Тело реагирует. Чтобы перепрограммировать свои подсознательные программы, вам необходимо впечатать новые программы, новые привычки. Например, привычка испытывать счастье – хорошая привычка. Для этого необходимо мысленно представлять позитивное будущее – если уж и обращаться к прошлому, то только за положительными и позитивными воспоминаниями. Представляя приятные образы, мозг отправляет уже новый сигнал телу, так как считает, что представленные образы случились на самом деле. Тело реагирует. Вы можете ощутить гамму положительных и приятных эмоций. Для того, чтобы перепрограммировать свое подсознание, регулярно воспроизводите новые мыслеобразы, позитивных, желанных событий. Так начинают меняться нейронные связи в мозгу, и создается уже новая привычка тела радоваться. Снова и снова репетируйте будущие события в мыслях. Пока оно запечатлевается в мозгу в виде новых нейронных связей, вновь и вновь погружайтесь в эмоцию, которую оно вызывает, пока тело не поверит, что все это происходило на самом деле и не изменится в нужную сторону. Иными словами, регулярно визуализируйте и представляйте желанное будущее, о чем вы мечтаете в самых ярких красках. Постоянно фантазируйте, живите мечтой, испытывайте искренние положительные эмоции. Вспоминайте только счастливые события. Вы должны хорошенько поработать над собой и избавиться от вредной привычки грустить и приобрести новую привычку – потребность быть в счастье. Как изменить жизнь? Признайте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 Можно тысячу раз говорить о радости, но все равно возвращаться к поведению жертвы, искать виновных, продолжать себя жалеть и слезно просить ваш мир о счастье. Ну когда же мне повезет? Для того, чтобы не скатываться в поведение жертвы и понять, что именно притягивает ваше бессознательное, Необходимо найти скрытые в подсознании установки, осознать их и заменить на положительные, новые установки. Джо Диспенза при работе с силой подсознания предлагает одно письменное задание. Давайте проделаем его вместе с вами. Сядьте неподвижно и закройте глаза. Создайте безмолвную тишину ума и поговорите с вашим Высшим Я. Расскажите все, что вас беспокоит. Признайтесь о ваших тревогах. К вам будут приходить ответы, внутренние страхи. Записывайте все, что приходит в голову. Вот примеры признаний Высшему разуму: Я боюсь влюбиться, потому что это очень больно.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 договоренности и привязанности и сбрасываете оковы зависимости от элементов внешней среды. Только признав правду, вы можете идти вперед, продолжая работу над собой. Необходимо заменить вашу негативную установку на новую, противоположную, положительную установку, и внедрять ее. Пример Если ваше признание «Я боюсь влюбиться, потому что любовь – это боль», замените ее на «Я с радостью позволяю себе влюбиться, ведь любовь – это настоящее счастье». Когда вы начинаете внедрять в себя новую установку, нейроны в мозгу начинают меняться и создавать новую цепочку нейронных связей. Создается и новая реакция. После активации определенных сетей нейронов мозг начинает производить вещества, в точности соответствующие вашим мыслям и вызывающие аналогичные телесные ощущения. Все просто. Когда мысли позитивные, радужные и полны счастья, ваш мозг производит вещества, заставляющие вас чувствовать себя гармонично, счастливо. Вы начинаете испытывать радость, счастье, эйфорию. Так происходит и с негативными мыслями. Именно поэтому так важно контролировать мысли. Джо Диспенза о силе подсознания Вы способны притягивать из квантового поля всех вариантов событий тот, который необходим именно вам.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 Вы обладаете способностями менять реальность. И ответ на вопрос, как изменить жизнь, находится внутри вас. Вы самостоятельно можете влиять на физическую реальность. А сейчас я хочу познакомить вас с одним экспериментом, описанным в книге Джо Диспенза «Сила подсознания». Участники эксперимента были разделены на группы,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 продемонстрировали аналогичные физиологические изменения, хотя и не получали физического опыта. То есть сила подсознания действительно способна менять нашу реальность. Мысли образа, которые прокручиваются у нас в голове, реальны для мозга и тела. Выходит, мы способны влиять на физический мир с помощью нашего подсознания. Наш мир пластичен, и его действительно можно менять. Все, что мы проигрываем в голове, совершенно чудесным образом способно изменять реальность как в лучшую, так и в худшую сторону. Мозг посылает сигналы тел. Тело реагирует. Мозг уверен, что все представляемые образы – реальность. Как итог – Материализация в реальности регулярного воспроизведения мысли-образа. Сначала мысль, потом ее материализация в реальность. Подведем итоги. Сила подсознания велика. Мы можем влиять на реальность, мы можем менять мир вокруг нас, мы можем менять нас самих. И это не выдумки. Мысли материальны. И только вы выбираете, в какой реальности вы будете жить завтра. Только задумайтесь, вы можете воплотить любую вашу мечту. Уверен, что вы теперь вдохновлены и знаете, как изменить свою жизнь. Помните, для того, чтобы жизнь изменилась, недостаточно попрактиковаться один раз и вернуться к прежним мыслям и ощущениям. Визуализируйте жизнь мечты регулярно. Найдите ваши внутренние барьеры и установки. Замените их на нужные вам. Важно постоянно работать над собой. Помните, что мир удивительно пластичен, и наша сила подсознания способна на все. Каждый из нас обладает уникальными способностями менять реальность влиять на физический мир. Начните регулярно фантазировать о жизни вашей мечты уже сейчас. Избавьтесь от привычки страдать и сделайте выбор жить в счастье, любви и гармонии уже сейчас. Если хотите общаться с единомышленниками, если хотите получать ответы на свои вопросы, получать дополнительные инструкции, и упражнения подписывайтесь на нашу группу в facebook транссерфинг реальности ссылка в описании